Вот такой короткий отзыв, значит, Миланжи Кадзама у нас был приобретен. Там сейчас шоколад у нас молочный. А, вторые сутки помола. Кстати, посмотрите, да, уже вторые, вторые сутки, он уже вообще идеально стит. Текстуры все отлично. В общем, работает он у нас уже, наверное, месяц без перерыва. Хотя, бы, ну, и до этого ему уже столько, я не знаю, наверное, полгода. Он тут весь в шоколаде, не обращайте внимания у нас, потому что мы постоянно в рабочем процессе его погружаем, загружаем. Сейчас опять выгружаем, опять будем загружать. Ну, в общем, отзывы только самые положительные. Все могу сказать. Мы работаем у нас производство, то есть помимо вот музея шоколада, Тут вот убавляем обороты. Все идеально работает. Да? Скорость рассчитана. Шоколад вообще не греется, не перегрев, Следить даже не надо. У меня даже камни затянуты, да, довольно-таки сильно. Но тут обороты рассчитаны настолько, что настолько хорошо, что прям ну, не надо следить за перегревом и температуру мерить выше 40 вообще очень редко это невозможно не поднимется так все устраивает, все нравится с точки зрения безопасности у нас здесь потому что музей шоколада да в городе шкарла соответственно мы тут а, надо иногда дети приходят если там резко остановить что палец потом у него полез да хлоп по кнопке все становится ну то есть очень все умно грамотно продумано легкий в обращении камни кстати с диагональной заточкой Перетирают отлично. Дисперсность у него великолепная. Ну, в общем, нареканий никаких нет. Все просто, все легко и одновременно все...